И вот уникальность это было еще одно задание, которое, о котором надо было думать. Уникальность она важна, а, пожалуй, это самое главное, что нужно вывести из этой программы. И вот все время, начиная со второй половины обсуждения, вы переживали о том, что эта уникальность никак не находится. Что-то вот не находится и не находится. Никак уникальность не находится. Да? Где же тут уникальность? Хотя она, это мысль об уникальности, более того даже формулировка, она была высказана. Но это была настолько короткая фраза, коллеги, что вы так разогнавшись с разбегу на глобализм, да, вы проскочили мимо нее, вот просто вот со свистом даже не оглянувшись. А я верну вас к этой ситуации, вы попрошу вас еще раз обратиться как раз к всему вашему обсуждению, как вы это делали. И Попрошу вас обратить внимание на пост, размещенный уважаемым Сергом. Да, вот Серг его зовут. Да, я благодарю вас, уважаемый коллега, за точную и вовремя высказанную мысль. Потому что, в это очень близко, я не могу сказать, что это абсолютно окончательная формулировка, но она уже очень близко вас подводит именно к уникальности системы, которая отвечает на вопрос, а ради чего все это делается, чем она будет отличаться от всех остальных систем человеческого существования, и не только человеческого. Коллега высказал предположение о том, что главным мерилом уникальности человека, это будет его репутация, а, то есть лучше в своем деле. Вот очень близко вы сейчас подошли к пониманию, что может дать эта система. Но здесь, опять же, да, еще раз, эта формулировка не итоговая, то есть я попрошу вас как бы не брать ее просто вот на подстрочник. Нет, но это просто, это просто приближение уже к пониманию, чем система, которая мы пытаемся осознать в качестве программы развития реальности, отличается от сегодняшней, от вчерашней, от системы любого другого пантеона. Ведь уникальностью является то, чего нет и не было. А если было, то было так давно, что память об этом либо стерлась, либо является откровенной, наверное, неудачей, потому что что-то было недоделано, что-то было недопрограммировано, что-то было неучтено Настолько не учтено, что система оказалась нежизнеспособной. Садовник либо ее вырубил, либо она сама сдохла. Ну, высохла, да, все на корне. не плодоносит, не радует глаз, ничего не делает в нашем саду, кроме того, что портит настроение или еще того же, уже начинает паразитировать на всех остальных системах уникальность. И вот действительно, когда мы с вами меняем вот эти две, два круга, когда жизнь человеческая, смерть человеческая, любовь и ненависть уже становятся понятиями не конкретными но более глобальными, более абстрактными настолько, чтобы перебирать как бусины элементы добра и зла, чтобы оценивать традиции своим мерилом, а не их мерилом. Сознание должно быть действительно какое-то очень выдающееся. Но это свойство а, и его мера, да, вот та самая репутация. А, это, Понятие, которое также должно выйти за пределы человеческого. Что значит репутация в мире людей? Это мнение одного человека о другом человеке или группы людей о ком-то. Его лучший в своем деле, опять же, кто это определяет? Человек. И это, коллеги, для, нашего, для, для нашей комбинаторики, когда третий круг становится на форму второго, должно быть несколько изменено. Потому что критерием оценки человеческого мира здесь уже пахнуть не должно, мы не должны опираться на мнение людей, здесь должно быть, наверное, какое-то другое мнение, которое дает меру, что есть уникальное сознание и кто из этих уникальных сознаний лучший, а кто не лучший, у кого высокий, статус репутационный, у кого низкий, у кого там высокий коэффициент бытийной массы, у кого низкий. Сейчас мы говорим по опыту, а когда мы будем находиться своим сознанием в условиях жизни, смерти, любви и ненависти по устоям второго круга, по какому параметру определяться будет бытийная масса? Здесь должен быть другой параметр, явно не опыт, потому что опыт остался в третьем круге. Сейчас Опытами бодаются первоосновы добро и зло, и все традиции друг с другом, и все элементы свободы друг с другом. Они равноценные инструменты для жизни, они равноценные инструменты для смерти, для любви и для ненависти. А это значит, что они сами первоосновы жизни, смерти, любви и ненависти начинают существовать уже совершенно по другим правилам где бытийная масса определяется не опытом, а чем. И вот это надо вычислить, вот это надо понять. И человек, живой человек, который уже в этом смысле не совсем человек, но мы по-прежнему будем называть его человеком, магом, который живет, его мерила бытийной массы должно определяться чем-то и таким. И оценку эту ставить должны точно не люди, а что-то иное, кто-то иное. а кто же. Люди субъективны, люди будут мерить по себе, исходя из своего набора инструментариев добра, зла, традиции свободы, то есть из своих собственных знаний. Да? Пусть это знания уже будут более объемными, пусть они будут более раскрытыми, но они все равно будут граничны. В любом случае будут граничны. А группа людей, которые могут объединить инструментарий, ближе, но опять же несовершенно. Она бы хотела иметь такую совершенную систему. Может быть, боги. Но если мы говорим, что у каждого человека нет посредника в виде религии, да, а это религио как связь, человек-бог, мы должны понимать, что у каждого человека свой Бог, а значит, а у Бога есть свои алгоритмы оценки и свои мерилые оценки, свои коэффициенты оценки. Значит, здесь тоже есть определенная субъективность. Может быть единый Бог. Бог, как бы да, сформированный конгломерат из всех божеств, общий пантеон, но тогда этот пантеон должен быть образован из всех богов. И это должно, должно быть какое-то уже иное образование, консенсус между всеми разумами, светлыми и темными, и силами хаоса, и силами порядка, и силами света, и силами тьмы. И мерило здесь должно быть несколько иное. И здесь, коллеги, я вам как раз и хочу вот как раз направить, более тщательно обдумать эту мысль по поводу уникальности. Вполне вероятно, что в своих дальнейших рассуждениях вы захотите несколько изменить эту формулировку или уточнить ее, да? обязательно это сделайте, потому что если вы не понимаете, ради чего делается система, она не будет функциональна. То есть вполне вероятно, что это будет какой-то копипаст, опять будет какая-то копия, да? и магия посмотрит на ваше техническое задание и говорит, слушай, дружок, знаешь, кто такой графоман? Вот это ты. Фамилия у тебя теперь будет такое графом ман, и будешь принадлежать определенной системе религиозной с такой фамилией. Ничего не поделаешь. Поэтому здесь, конечно же, должна быть уникальность. Уникальность, конечно, вы должны будете потом на сравнении с различными системами и с различными традициями проверить ее, чтобы точно выяснить, такого еще не было. Но само техническое задание, обратили вы внимание, оно не подразумевает принцип уникальности, который вам обязательно нужно развить. А все почему? Потому что свободная воля человека, ей нельзя навязать, не имеет права, даже магия не имеет права навязать принцип уникальности. Он должен пройти изнутри. Он должен выйти из души, из потребностей внутренней силы, внутреннего духа. Да, каждому человеку хочется стать не массой, а может быть даже и не подняться над массой, Хотя, если ты человек, как правило, на этом все заканчивается, да, подняться над массой, подняться над обстоятельствами, и владеть и управлять всем. Но если есть капля магического преобразования, она уже заложена как семя в разум, то, скорее всего, не этого вам захочется, а захочется видеть такую систему, когда понятие масса, Будет иметь отношение только, ну, наверное, к понятию дрожжевая масса, там, не знаю, хлебопекарная масса, но не человеческая. То есть к человеку такое слово приемлемо быть просто не должно. Ну как мы не применяем, например, к человеку слово четырех ноги или четырех лап? Ну, только я не знаю, там, в шутливую форме, да? но никогда серьезно, потому что это, ну, это полная да, Люди не ходят на четырех ногах, если это люди, если они здоровы. Человек прямоходящее существо, это все знают, и с этим каждый согласен. Как сказали бы кейты. За сим надо понимать, да, что если само понятие масса вам противно по сути, да, и вы не хотите быть такой реальности, где это применимо к подобным вам, то, скорее всего, уникальность нужно искать именно здесь. Как сказал уже неоднократно упоминавшийся на наших занятиях Элистер Кроули, каждый мужчина и каждая женщина звезда, то есть уникальность есть в каждом, абсолютно в каждом. Другое дело, что кто-то ее проявляет, кто-то нет. Вот это вот критерий оценки, как репутация, да, как лучший в своем деле, должно быть, наверное, как мне думается, в той системе, которую вы описывали, не связано с унижением, умолением, уничтожением себе подобных. Потому что люди в основном поднимаются именно за счет включения этих алгоритмов достижения результата. Чтобы подняться над своим врагом, надо его убить, как минимум. Да? То есть чем меньше у тебя конкурентов, тем выше твои результаты, как тебе кажется. Потому что все остальные ниже, значит ты выше. А здесь никто не ниже. Но статус, который дается одному и не дается другому, должен быть понимаем абсолютно, тотально понимаем каждым живущим в этой реальности и приниматься абсолютно, что это такое естественное явление, потому что он действительно по ключевым параметрам лучше, ну лучше, не знаю, больше знает, больше умеет, больше может, на большее способен, Лучший результат показывает. И не за счет кого-то другого, а по какому-то другому условию. И вот какое это условие, вы должны это увидеть, понять, просчитать, запрограммировать. Очень это важно. Что еще хочется вам сказать. Вы все смотрели на перемену между вторым и третьим кругом, и очень мало кто в своих рассуждениях коснулся первого круга. А это ведь, коллеги, совершенно напрасно. Почему? Потому что мы с вами с самого начала говорили и упоминали это, произнесли неоднократно, что в любой системе, в любой существуют принципы иерархии и что внешнее управляет внутренним. Соответственно, не может произойти перемен на втором и третьем круге, если это импульсно и иерархически не будет подано, первого круга, оттуда должен идти импульс к переменам, оттуда. А это значит, что инъекции, которые вы будете вкладывать, должны быть приложимы и к первому кругу тоже, а может быть даже только к нему, а больше никакому к какому другому. Ибо если первый круг не увидит в ваших инъекциях своей воли, он их очень быстро заблокирует и вас вместе с инъекцией. Пока вы это делаете все в облаке, да, пока вы это все только рисуете на бумаге. Но поди вы введите вот этот саженец, посадите с деревом без согласования как бы с садовником, тяпка будет в руках через пять минут у этого садовника. Он скажет, это Амела, я такое не сажал. Что тут делает этот росток? Он не должен быть. Разве может быть так, чтобы ветка родилась раньше, чем ствол? В естественных условиях нет, потому что если какая-то ветка появляется на стволе, на котором ее раньше не было, это значит, что она привита. Привита кем-то, если это не сделал садовник, значит это сделал неизвестный злоумышленник. И эта ветка смело может оцениваться как амела, дерево, паразит. Последние коллеги, что очень также хочется заметить. Грустно мне было, конечно, видеть, что только один единственный человек, принявший участие в обсуждении, вскользь упомянул, что подобное формирование реальности будет касаться не только человеческой особи, что подобная реальность подразумевает, что все остальные расы также будут полноправно проявлены в этом мире, раз уж мы говорим, что смерть и жизнь, и любовь, и ненависть выше установленных традиций, а это значит, что грани между традициями стираются, стираются грани между мирами, мы должны быть понимать, что и другие расы, и жить, и не жить, и биологическое, и не биологическое, оно все должно проявиться в равной степени существования и принимать участие в игре точно так же как и все особи человеческого мира. Опять же, подобное неумение это видеть, оно обусловлено только лишь тем, что вы составляли алгоритмику, находясь внутри сознания, внутри третьего круга. Потому что если бы вы вышли, как это сделала коллега, которая хотя бы на пять минут, но, но, но, но сделала это, вышли за пределы третьего круга и посмотрели с позиции более высокой, то вы бы увидели, что это неизбежно. неизбежно. Мы с вами, коллеги, неоднократно говорили на разнообразных занятиях. Я понимаю, что по первости вас эта информация шокировала, и вы были со мной не согласны, спорили и даже обижались на меня, когда я говорила, что человеческому разуму такое понятие, как фантазия и придумывание, недоступно. И теперь. Я объясню вам еще раз, почему оно ему недоступно, потому что он своим сознанием находится внутри третьего круга. А внутри третьего круга невозможно взять никакую другую информацию, которую спускает второй круг. А второй круг спустит только то, что необходимо для того, чтобы жизнь и смерть, и любовь, и ненависть в рамках третьего круга каким-то образом кипела и бутыхалась, и ничего нового он вам не спустит. Только лишь тот человек, который сможет выйти за пределы третьего круга, дойти хотя бы до первооснова свобода, а лучше своим сознанием дотянуться до внешнего круга, вот только тот имеет право получить информацию, которая в этом мире еще не сформирована, не было, отсутствует еще некую долю хаоса из других пространств. А вот это и называется истинная фантазия. Находясь внутри третьего круга, вы не придумываете ничего нового, и ваша фантазия не распахнется на а предположение присутствия того, что вы не видите своими глазами сейчас. То есть если я не вижу домовых, значит их нет, говорит человек, живущий внутри третьего круга и домовых. Для него действительно нет, хотя они есть, но для него, его реальности его нет. В картине мира не отражается, опыт не поддерживает, бухиальная установка говорит, не бывает. Всё, не бывает. Это значит, что его нет. Тот, кто сидит рядом с ним и существует своим сознанием на втором круге, их видит. Эльфов видит, нежить видит, привидение видит, а он не видит. И вот это беда. Если вы не допускаете присутствия в вашей реальности чего-то, его не будет. Но если реальность не предполагает, что в нем будут жить существа, которые чего-то не допускают, то в ней вас не будет. Вот такой простой алгоритм, потому что если вы имеете право усекать реальность существования, значит и реальность по принципу взаимности имеет право сделать то же.